Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск телевизионного клуба КФУ, дискуссионного клуба, как это мы называем, я его ведущий, Юрий Алаев по-прежнему, и сегодня мы обсуждаем тему, точнее проблематику в большей степени, так называемой трансляционной медицины, что наука дает и может дать медикам, практическим врачам, что для этого делается в университете, Каковы достижения и каковы проблемы? В качестве экспертов сегодня у нас люди, которые, наверное, наверное правильнее было бы назвать их спикерами. Я начну с ректора Казанского федерального университета Ильша Гафурова. А, Спасибо. А, здесь справа от ректора Андрей Слева Павлович, от ректора, справа от вас. Справа от меня, да, действительно. Я не ректор. Итак, да, да, да. Андрей Палочки Ясов, проректор по медико-биологическому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. И Юрий Григорьевич Штырлин, руководитель научно-образовательного центра фармацевтики КФУ. О фармацевтах тоже немножко сегодня поговорим, потому что тут есть о чем поговорить, но не сразу. Итак... Что такое трансляционная медицина, я думаю, Андрей Павлович, понадобится все-таки объяснять. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к тематике или к проблематике сегодняшнего выпуска, я хотел бы буквально вот пару статистических данных привести. Думаю, присутствующим известно, кому неизвестно, я могу сообщить, сообщаю, как и телезрителям, что буквально за считанные годы Казанский федеральный университет оброс целой сетью лечебных учреждений. Ну... Начнем с того, что так называемая обкомовская больница или РКБ-2 на Шмидта оказалась э, частью э, медицинской клиники Казанского университета. Добавилась потом клиника скорой медицинской помощи, роддом на Малой Красной, если мне память не изменяет, бывший военный госпиталь, шестая горбольница. И, Александр Абхадович, вопрос к вам. В чем идея? Вот этой экспансии, идеи, идеологии, если угодно. И как так получается, что университет, если смотреть со стороны, с видимой легкостью получает такие объекты в свое видение, в свою собственность? Вопрос и простой, и сложный. Ну, во-первых, начнем с того, что для чего нашему университету необходим стал вдруг. Институт фундаментальной медицины и биологии. Он ну, такое название получился в связи с тем, что медицинское направление у нас начало разворачиваться на площадке факультета биологического Казанского, тогда еще государственного, потом федерального нашего университета. Нам все говорили, что зачем вам это нужно. Есть у нас хороший, и на самом деле он таковым является, медицинский университет. Вот раньше было модным, все создавали экономические факультеты, юридические факультеты, а теперь вдруг вот Казанскому федеральному понадобилось создать медицинское направление. Во-первых, в самом начале процесса формирования Федерального университета были выбраны приоритетные направления, и при выборе приоритетов мы исходили прежде всего из того, чтобы эти направления были, а, востребованы, б, поскольку все направления востребованы быть одновременно не могут, эти направления должны быть междисциплинарными, по-простому говоря, они должны давать работу всем другим предметным областям, и физикам, и химикам, и математикам, там, да, и даже филологам, как потом выяснилось. Поэтому было принято решение изначально, создать институт, который бы занимался подготовкой врачей. Дальше стал вопрос, а чем наши врачи и выпускники будут отличаться от тех, которые готовят классический, по сути, медицинский институт или университет сегодня. И ответ на этот вопрос мы искали вот как раз с людьми, которые с самого первого дня пришли работать в наш институт. И возглавили его Андреем Павловичем с нашими коллегами, некоторые из них находятся здесь. А дальше стал вопрос, на какой базе все это делать. Да? Потому что по требованиям законодательства мы должны проходить так называемую практику. В принципе, как и все другие специальности, но у медиков особые требования. И тогда нам определили центральную районную больницу в Зеленодольске. Мы говорим, что мы будем готовить врачей-исследователей, врачей, которые будут заниматься новыми разработками, в том числе и разных протоколов лечения. В то же время в качестве базовой клиники нам определяют, ну, поскольку мы работаем в другом как бы, ведомстве, да, такую неплохую, я должен сказать, ну, центральную районную больницу в Тогда было принято решение найти ну, собственную площадку, да. да, нам Минобру не дал, потому что это другой город. И, да. и, и, и, и тогда мы обратились к руководству республики рассмотреть возможность передачи нам клинической больницы, ну то есть клиники. Рассматривалось несколько вариантов. Прежде всего, первый вариант и с инициативой тогда вышел главный врач МКДЦ. Потом руководство республики приняла решение, и мы с этим согласились, сказали, вот э, у вас все основные кампусы находятся в центре Казани, и будет хорошо, если бы вы вот взяли и так называемую Ковзовскую больницу номер 2, которая в свое время тоже была создана путем объединения и второй, и третьей больницы, угу. да, республиканской. Потом спонтанно возник вопрос, Давайте, там рядом находится у нас больница номер 6, скорой помощи. Честно говоря, когда мы с Андреем Павловичем были у руководства республики, я даже особо не представлял, в каком состоянии эта больница находится. И одновременно сказали, вот там еще и поликлиника рядом находится. На самом деле, на карте, если посмотреть локализацию этих учреждений, они находятся очень близко друг к другу и, по сути, очень близки к кампусу Института фундаментальной медицины и биологии. Но когда это решение было принято, мы составили отдельную дорожную карту, ну и вот по сей день более трех миллиардов рублей было вложено в медицинский класс. Это огромные ресурсы, основные ресурсы были вложены за счет самого университета, и сумма в пределах чуть больше 200 миллионов я могу чуть-чуть ошибиться, если называть точные цифры, были вложены со стороны наших попечителей, а попечительский совет, вы знаете, возглавляет президент нашей республики Рустам Наргалевич. Но практически бюджетных каких-то средств вложено не было. Это были деньги компании, которые, руководители которых включают, включены сегодня в попечительский совет. И э, точно так же в дальнейшем или примерно одновременно нам передавались здания бывшего военного госпиталя, где сегодня располагается и директорат нашего института, и учебно-научная лаборатория. То есть на территории самого кампуса военного госпиталя там нет клиники. Была у нас также идея приобрести территорию рядом для того, чтобы там располагались Кампусы типа, и создать там э, подобие медицинского технопарка, чтобы частные медицинские компании тоже находились рядом э, с созданием Института фундаментальной медицины и биологии, чтобы с нашей точки зрения способствовало бы э, улучшению качества взаимоотношений между нами и нашими клиниками частного характера. Потому что сегодня высокомаржинальные направления, они все-таки ушли в частный бизнес. Да, это и ко и э, Глазное, и э, ряд других, я уж не говорю о стоматологии, которые в принципе... А дальше стало взаимоотношение, которое складывалось между врачами, которые всю жизнь работали в клинике, у них была устоявшаяся своя точка зрения, и теми людьми, которые работали и занимались в наших лабораториях научными исследованиями. Да? Вот эта стыковка, она проходила и до сих пор проходит достаточно проблемно, поскольку в клиниках очень жесткая иерархическая система и очень жесткие регламенты лечения, поскольку связаны с людьми да, и с пациентами нашими, и любое нарушение этих регламентов ведет к в том числе и уголовной ответственности. А ученые — это люди более свободные в принятии решений, и им кажется, что они вот достаточно быстро могут что-то создать и внедрить. Это не только касается ученых-медиков или биологов, это касается и физиков, и химиков. Но самая большая критика медицины вот с первого дня моей работы наблюдала в стенах Института физики. Да, потому что у каждого человека что-то болит, и физики, которые, в общем-то, по сути, фундаментально занимаются изучением явлений природы, им кажется, что вот ничего такого сложного нет. Человек — это тоже какая-то такая механическая биологическая система. Скорее всего, когда-нибудь так и будет, то есть мы сумеем все расписать в виде формул. Да по крайней мере, сближение биотехнологий и информационных технологий об этом говорит, что это когда-то произойдет, может быть, через 30, 50 или 100 лет, может быть, чуть быстрее, стала проблема выстраивания взаимоотношений. И поэтому вот тема сегодняшнего нашего клуба я, посвящена вопросам трансляции, медицине, но э, точно такая же проблема есть и в других сферах наук, поскольку, когда мы работаем э, непосредственно с бизнесом, то все, что мы делаем в стенах лаборатории, э, бизнес воспринимает, а самое главное, готов платить деньги только в том случае, если видит, э, что эти исследования приводят к конечному результату, к получению прибыли, либо способствуют э, увеличению конкурентоспособности этих бизнес-структур. Клиника в этом случае ничем не отличается. Клиника это тоже бизнес-структура, которая работает на рынке медицинских услуг, как внутри нашей республики страны, так и за пределами. Должна работать наша страна, она все время должна идти на передовом фронте оказания медицинских услуг. Но все время транслируя только из-за бугра или, как мы говорим, да, из-за рубежа, мы этого сделать не сможем, мы все время будем изобретать велосипед или автомобиль и пользоваться этими условиями. Поэтому вот было принято решение создать отдельную площадку, тем более здание у нас было на Волкова и название этой структуры поместить то, что под эгидой чего сегодня происходит наша встреча, да? то есть это...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 способствовать реализации, в том числе и тех национальных проектов, которые приняты и начали реализовываться указом президента нашей страны. Да, спасибо за очень подробный и развернутый ответ, Ильшат Атавкадович. Если позволите, два уточняющих вопроса. Вот пока вы говорили, уже пару реплик прозвучало со стороны Андрея Павловича. Я за одну из них хотел бы... Да, за... Всего... Как вы все считаете? Справа, слева, одна, две... Он это, очень подготовлен, например. Он, он пришел подготовленным, абсолютно, даже лишнего. Но, тем не менее, да? может быть, у меня в ушах двоится, у некоторых в глазах, а у некоторых в ушах. Так тоже бывает. Так вот, э, пару уточняющих вопросов. Вы упомянули о том, что все эти приобретения, вообще из вашего рассказа, вы, это, вытекает так, что это вообще вот, ну, как будто вот президент республики говорит, ну, уж возьми, у тебя получится. А теперь возьми это, у тебя получится. И так вот с легкостью. Я понимаю, что на самом деле это все не так легко было. И вы упомянули, что 3 миллиарда, в 3 миллиарда примерно рублей. Вот эти, чуть с хвостиком. С хвостиком, да. Эти. Это еще без эти приобретения, бюджета этого года. Да, эти приобретения обошлись Казанскому федеральному университету. Ну и еще 200-300 миллионов добавили члены Пептического совета, руководители ведущих бизнес-структур. Да, можно их не называть, они у всех на слуху. И это, вот если мы эти цифры зафиксируем, во внимание, да, вы аудитория, и мы здесь вместе с экспертами, то... Второй уточняющий вопрос связан с чем? Это вот уже с репликой Андрей Павлович, а касавшейся Зеленодольской клинической больницы, да, районной передачи, непередачи. Минобраз вы сказали, вот сейчас я проверю, правильно я вас статирую? Правильно, да? Возразил. А к, чему я говорю, к чему я клоню? Финансирование лечебных учреждений, они находятся в ведении Минздрава, идет по линии Минздрава, если я правильно понимаю. Финансирование э, института фундаментальной медицины и биологии, университета в целом, э, в той части, которую мы сами не зарабатываем, а получаем да, в качестве каких-то там субсидий и так далее, идет по линии Министерства высшего образования и науки. Э, задача тех лечебных учреждений, которыми университет оброс за эти годы, вы достаточно детально рассказали для чего, я просто коротенько повторю, что это возможность транслировать некие наработки научные на практическую базу, да, туда практикам предлагать. Это возможность улучшить подготовку студентов, да, будущих врачей, и врачей-исследователей, и просто исследователей. Это один процесс. и вот Он должен быть двусторонним. От науки туда в практику, практика позволяет готовить и э, на этой базе, что за, запитываются мозги ученых. Все это вроде бы уже работает, действует э, и понадобился э, научно-клинический центр отдельный, э, регенеративный ну, и э, прецизионный ну, регенеративный Давайте институт. так, вот э, я сейчас как бы договорю, э, коротко отвечаю, может быть, э, на те ваши вопросы. На которых вы акцентировали наше внимание и внимание публики, а потом по содержательной части, наверное, Андрей Павлович расскажет более подробно. Хорошо. Я хочу сказать об одном моменте: что изначально э, вообще не стоял вопрос о создании э, образовательного сегмента по подготовке э, врачей. Да? Не стоял. Есть, вот в самом начале э, было два варианта: создать институт исследовательский. Да? Угу. Но у нас наука финансируется всегда фрагментарно. То есть выиграл гранты, получил какие-то ресурсы и это. Тогда а образовательный процесс, поскольку он подразумевает оплату тех людей, которые учатся, разницы нет в любом случае, кто платит, либо частник сам, то есть сам студент платит, за него компания платит, либо государство платит, более-менее стабильно. Да? Uh -huh. Это первое, как бы. поэтому был создан именно институт на площадке которого занимались бы и подготовкой специалистов, и разработкой новых образовательных программ, и научными исследованиями. Возник второй вопрос. Каким образом этих людей готовить, и каким образом а, осуществлять те а, а, внедренческие дела, которые нарабатывали в стенах а, университета? Вот а, здесь а, Юрий Григорьевич Штырлин, наверное, скажет, а, и аналогию проведет потом по тому, что имеется в области фармтехнологий. И клиника. Клиника на самом деле финансируется за счет ряда источников. Оборудование пока покупаем мы на деньги университета напрямую, инфраструктурные изменения проводим. Но текущее финансирование, то есть на... и дальше стоит вопрос, а как содержать-то это все, mm -hmm. да? то они обслуживают наше население, и за нами закрепленный контингент порядка 44 тысяч да, пациентов точнее жителей э, республики, которые покрывает так называемые, оплата за оказанные услуги э, покрывает э, содержательную часть. Это заработная плата по требованиям законодательства медперсонала, налоги на содержание, отопление, воду и так далее. Да, то есть э, налог на имущество, на землю там. И а, так называемое покрытие операционных расходов. Mm -hmm. Поэтому научные исследования, которые проводятся на площадках а, клиники, это дополнительные. Да? То есть, как бы то же самое, вот связано с опытным производством по созданию новых лекарственных препаратов и средств их доставки. А дальше что? Yeah, Значит, yeah. есть еще понятие э, ВМ, э, ОМС и ВМП. ВМП оплачивает федеральный бюджет. Либо через включение ВМС ряда услуг, либо напрямую. Угу. Есть еще медицинские гранты на исследования. Ну, в области медицины, биологии, наверное, их четко отделили. И есть еще ресурсы компании на клинические исследования. Да, в основном это крупные фармкомпании, которые могут себе позволить оплачивать исследовательские работы. Но это грантовые опять системы. А, ну, в какой-то степени грантовые. Можно назвать их хозяйственными договорами, поскольку здесь компании сами определяют площадку. Uh -huh. Есть еще и спонсорские ресурсы, да, которые в основном вот сейчас э, идут на Волкова, на создание вот этой клиники. Поэтому здесь много разных источников. Я когда говорил более 3 миллиардов, это деньги самого университета, которые мы могли пустить и на другие направления. Но, исходя из того, что и мы попали тогда еще не было национальных проектов в области медицины, демографии и так далее. Мы всем этим делом начали заниматься, начиная с, реально, то есть говорить мы начали чуть раньше, реально начали заниматься с 2013 года. И сегодня вот выстроенная система является наиболее полной в системе как Минздрава высших учебных заведений, так и в системе Миноборнауки. науки. Более того, контрольные цифры приема, то есть бюджетные цифры Россия. А Минздрава дает науки. То есть здесь вот распределяет по вузам Минздрава, сам Минздрав, но ресурсы федеральные проходят через науки. Понятно, да? То есть все, что связано с обучением и в отраслевых всех вузах распределяет если это все превратить в своего рода черный ящик, можете двумя словами сказать, мы в плюсах или в минусах по этому поводу, нам нужны дополнительные субсидии или мы вполне обходимся вот той системой, той структурой? Если бы мы были не на телешоу, я бы сказал, мы в том числе и самодостаточные, ну кто же отказывается от дополнительных субсидий, которые возможно придут, да, это, ну, это вопрос такой нет, но вот Потому федеральном... что нас стоит послушать послушает, скажет, а ты вот там интервью давал сказал, никаких денег не надо у вас. Но вы знаете, университет поставил себе задачу быть самодостаточным вузом. В какой-то степени мы этого достигаем на сегодняшний день. 50% бюджета мы зарабатываем сами. И из года в год мы эту сумму увеличиваем для того, чтобы получить возможность... Больше зарабатывай, больше вкладывай, а больше вкладывай, ты дальше больше зарабатываешь. Вложив один рубль, даже в банк при 10% как бы доходности, ты можешь заработать 10 копеек. Да? То есть 10% — один рубль из 10 рублей. Но вложив миллиард, ты получаешь больше. То же самое клиника. Клиника — это механизм. И вот мы с Андреем Павловичем, с коллегами только что приехали из Таджикистана и договорились, с руководством Министерства здравоохранения Таджикистана, в том числе и далее в ряде областей, о том, что мы будем осуществлять плановом характере лечения и граждан других стран, в том числе вот из Таджикистана. Три часа Сто 100% на платной основе. Более того, медицина в, Таджикистане, медицина в Таджикистане и так платная. Там бесплатны только экстренная медицинская помощь и онкологические заболевания. Ну, то есть те, которые ну, массовый характер может нести. Там вся медицина платна. Поэтому Понятно. нам разницы нет. Будут платить компании, люди сами будут платить. Потому что тем самым мы будем наращивать бюджет клиники, и такая задача поставлена без нагрузки на бюджет республики и на бюджет ОМС. Спасибо, все понятно. Андрей Павлович, вот э, я повторю этот вопрос, но уже применительно, как говорится, к вашим интересам и к вашим проблемам. Вам, э, как институту, который ведет научные исследования и готовит э, специалистов, тех площадок, которые я перечислил в самом начале, лечебных площадок, не хватает физически для того, чтобы использовать их как положено, как, вы, как вам хочется, как надо. Или проблема в том, что вот изначально задуманная идея, что вот это будет такой органический или гармоничный переток научных достижений туда, вот в эту клинику или в эти клиники, а клиники в свою очередь будут что-то там давать, какие-то материалы пищу для изысканий для открытия научных ученым институт в чем проблема вот все-таки в этом что процесс пошел не совсем так как вам хотелось или не теми темпами почему понадобилось создавать отдельный научно-клинический центр вот этой самой прецизионной и регенеративной медицины то есть вопрос почему не-не-не-не-не, два вопроса. Два вопроса. Сначала, сначала все Но, ли пошло так, да. как вы хотели? Нет, все, все пошло нормально, потому что мы, когда, Решет сказал, было принято решение при развитии федерального университета развивать вот это биомедицинское направление. Вы перепутали, Юрий Покопчик, когда вы начали перечислять клиники, которые... То есть реально получается такая штука. РКБ-2 это слившееся то, что Александр Абкас сказал, РКБ-2 и РКБ-3. По сути дела, это бывшая обкомовская больница. У обкомовской да. больницы... Красный Крест, он принадлежал, по сути дела, обкомской больнице, Этот РКБ-3. Да. Да. Андрей Павлович, извините, я вас перебиваю, ради бога. Я понимаю, что вы гораздо глубже меня знаете. Не, нет, я да, при... Входы, Она... выходы, точки. Нет, Важен принцип. Нас телезрители смотрят. И поэтому, когда вы сказали РКБ-2 Шмита, вот у них немножко диссонанс в голове возник. Потому что Шмидта, больница на Шмидта, это была вообще радиоприбор медсанчасть, который принадлежал потом БСМП номер 2. Все, теперь... вы, бо вы боитесь, что телезрители не туда попадут? Я боюсь, что не найдут да. дорогу не они вообще должны понимать совершенно четко о чем идет речь второй момент то есть на самом деле клиника для медицинского образования она важна по одной простой причине что начиная практически с третьего курса это обучение идет то есть даже не столько практика сколько идет обучение у постели больного то есть невозможно по муляам по книжкам по всему обучить и сделать грамотного врача. Но любая клиника, которая работает, как уже отмечалось, в ОМС и в ВМП, она четко ограничена стандартами. Поэтому все, что находится в клинике, Юрий Прокопчев, я вас не перебивал, у меня тоже не перебивайте, значит там. Я еще только собрался. А, да. Значит, вот в этой ситуации, в этой ситуации, там, где работает клиника, она выполняет основную задачу – это лечение пациентов и так сказать, сохранение здоровья на уровне амбулаторного звена. И в этой ситуации мы рассматриваем клинику только в блоке, как тичень хоспитал, то есть обучающая часть клинической, клиники, так сказать, университетской. И, э, но невозможно то, что, о чем уже говорил Лешат Равкадыч. Врач сегодня в своей повседневной деятельности, он четко связан регламентами. То есть есть стандарты лечения. Шаг влево, шаг вправо, есть страховые компании, которые тебя потом накажут, и сейчас по телевидению везде врачи виноваты. Это, у нас времени просто мало, я броскал, как я вчера в магазине был, и если бы это было как в клинике, то точно бы, так сказать, уже сейчас по всем каналам прозвучало, как меня обслуживали там. Вот. А, но второй момент, мы на самом деле вуз, и вуз очень хороший, и вуз, который входит сейчас в лучшие и в медицине, и в биологии, так сказать, и во всех международных рейтингах, мы единственное, кому уступаем, это Московскому государственному университету, это по медицине. И когда биологию мы смотрим, это МГУ и СПБГУ. Во всех международных рейтингах, вот здесь то, что называется biology, and, и то, что называется medicine, так сказать, здесь... На, наши позиции достаточно прочные. И, соответственно, мы должны заниматься наукой. И вот для того, чтобы что-то разрабатывать, когда вы говорите про, про трансляционную медицину, трансляция – это не только то, что разработали ученые и транслируют в клинику. Трансляция – это то, что еще врачи да, да. просят и говорят, «Ребят, нам нужна помощь вот такая-то», и ученые разрабатывают. И вот эта площадка, которая не связана была бы вот этим вот регламентами и стандартами лечения, она нам потребовалась. И, слава богу, нашелся спонсор. Тот, который говорит, да, надо, давайте сделаем. И вместе с университетом сейчас такая площадка, она называется прецизионной и регенеративной медициной. Потому что уже до этого на этой площадке у нас был создан биобанк, у нас были созданы помещения для работы с клетками человека, то, что называется к регенеративной медициной. Там прекрасная лабораторная база, университет вложился и в это. Вот. Но потом, когда э, там была педиатрическая клиника, когда педиатрия, э, это еще до присоединения, сказать, ушла из стен РКБ-2, по сути дела, площадка стала такой э, захеревающей. Мы единственное, создали там центр клинических исследований и все. И вот благодаря спонсору и активности наших ученых, так сказать, и ректората, сейчас там, вот я надеюсь, буквально, с сказать, несколько, вот неделя-две, и заработает этот центр. Э, по сути дела клинических исследований почему называется прецизионное и регенеративный? потому что прецизионное это более четкое понятие персонализированной медицины а регенеративное это то что связано с восстановлением то есть это не обязательно только клетки это можно простимулировать регенерацию органов там где что-то поломалось и вот эти вот все методы они будут отрабатываться там, но нельзя эти методы сразу же вносить в клинику. Они не прописаны в стандартах лечения. Соответственно, даже те клинические исследования, любой лекарственный препарат, который выходит на рынок, он проходит как минимум три фазы лекарственных препаратов, три фазы клинических исследований. Давайте мы сейчас, Юрий Григорьевич, может быть, вы проиллюстрируете вот эту вот позицию, о чем Андрей Павлович сейчас сказал, о стадиях исследований доклинических, клинических. Я просто хочу сообщить или напомнить телезрителям, что в апреле... КФУ, а делегацию вы ведь представляли, да, в Женеве, по-моему, да. да. сотрудники. Ну, сотрудники, во всяком случае, вашего НОЦ получили две золотых медали на престижнейшей, одной из лучших, да, как ее характеризуют да, наиболее, да, наиболее авторитетных международных выставок за, а, как вы их называете, препараты КФУ-1, КФУ-2 из линейки один нацелен на диагностику лечения онкозаболеваний второй это методика как раз и генеративная, да если мне память не изменяющие заболевания а, и да. э, вот просто то о чем сейчас говорил андрей Павлович, может быть вы на своем на примере вот этих вот двух вещей вот они в какой сейчас стадии до клинические испытания насколько я понимаю прошли то есть расскажите пожалуйста немножко подробнее об этом ну, если немножко подробно рассказать, вот вы берете. Ну, немножко, два... да, немножко подробно. немножко подробно. Немножко. Вы берете два проекта. КФУ-01, КФУ-02. Надо сказать, что у нас на сегодняшний день. Вы видите, как вас поправляют. Вы сказали КФО-1, сказали 0102 1, 0, 2, да? Андрей Павлович, там четко адреса. Представьте, я, как тяжело, да, коллеги, да, мне работать да, с этим. Да, да, да. да, шаг, да, да. Ну, Ишат Авкадович, мы с вами примерно одинаковыми способами преодолеваем. Задаем новые вопросы, да, и все. все. Давайте. Да. Вот я хочу сказать, да, вот первые два препарата была, действительно, конференция в Женеве. Ну, хочу сказать, что начиная работать... С первого дня фактически пришел Шатравкатович, когда мы только-только вот, Шатравкатович стал ректором, буквально через три дня мы с ним собирались, еще тогда думали, а нужно ли вообще вот заниматься разработкой лекарственных средств. Угу. После 90-х годов у нас возник как бы вот, синдром побежденных, СССР развалилась, это в первую очередь ударило по науке, и казалось, ничего не осталось, есть, что называется, остатки Великой Казанской химической школы выдающиеся физической школы, медицинской школы. Объединение вот, такива препараты. Такива препараты, да, которые да. тоже были. И вот тогда вот в 60 было принято решение ⁇ нет ⁇ Давайте все-таки мы будем этим заниматься, потому что все школы, которые есть, выдающиеся, они не умирают. У них просто бывают подъемы, у них бывают небольшие, что называется, там, падения, но они обязательно устанавливаются. Вот в этом смысле регенеративная медицина четко работает. То есть всегда mm -hmm. проходит процесс восстановления школы. Если есть бы регенеративная бы сказал, философия. Регенеративная да. философия, совершенно верно. И тогда вот было принято решение, что да, действительно, давайте этим заниматься. И, конечно же, вместе с нашим индустриальным партнером ТАТКИФА препараты. Потому что просто так разрабатывать и говорить о лекарствах, не имея на выходе конкретного фармпроизводителя, конечно, бессмысленно. Вот эта идея была ну, реализована. Вот для вас, извините, пожалуйста, Сергей Григорьевич, да. для вас по существу вот, от химфарм или то, что от них осталось, это то же самое, что клиники для института биологии. Да, это площадка Не совсем да. Да. Нет, нет, Потому что химфарм препарат – это отдельный э, субъект, как бы на рынке, который... не, не, я вот... ведь не а ю... клиники это наши уже. Я же сейчас не, не о юридических пускай. нюансах да, говорю, я говорю, что для вас это площадка, для них да, это площадка. Да, площадка, только и всего, здесь Совершенно юридические верно. вопросы дело десятых. Да. И вот практика показала за эти 8 лет, а фарма 2020 началась в 2011 году, что это было абсолютно правильное решение. То есть любое дело должно обязательно включать связь науки с производством. Вот это нам удалось извините, что да. перебиваем. мы договорились э, немножко подробно, да, давайте я просто вот дробными вопросами, кто эти люди, которые сумели соорудить, я вот сейчас, чтобы опять меня Андрей Павлович или вы не поправили, просто прочитаю, а, препарат для терапевтического лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, первое, да, угу. а, и платформенная технология, позволяющая существенно увеличить эффективность большинства противоопухолевых лекарственных средств, лежали на дне, 90-е годы, все, да. экскурс в историю закончили, прошло 8 лет, откуда, с какой луны прилетели те люди, которые сумели сделать эти препараты и разработать эти методики, что вы поехали в Женеву, все гранды мировой фармации, мировой медицины собрались, представили лучшие свои наработки и вдруг выясняется, что из Казани привезли то, что заслуживают золотой медали, а швейцарцы сами не заслуживают, а израильтяне не заслуживают. То есть они где-то ниже оказались. Кто, кто это сделал в двух словах и как? Откуда эти люди? Эти люди, сотрудники Казанского университета, которые в 90-е годы занимались нефтехимией и средства, которые шли по лецензионному соглашению, да, начинали вкладывать в разработку лекарственных средств. Приходят по лецензионному соглашению средства в них и бутерва, они вкладываются в реактивы, в сотрудников, во всех. То есть этому предшествует длительный-длительный этап. Мы говорим, разработка лекарственного средства занимает от 10-20 лет. Так. так вот, можете посчитать, это где-то с начала этого тысячелетия шла подготовительная работа к этим двум проектам. Окей, okay. сейчас на какой стадии эти препараты? Сейчас эти препараты находятся на стадии выхода на клинические исследования. То есть доклинический цикл завершен? Завершен. Клинический? Клинический цикл. На сегодняшний день организованы две компании в фонде Сколково. Это дает нам возможность иметь 50% финансирования со стороны фонда Сколково. И на сегодняшний день вот главные проблемы, ведь у нас сегодняшний день, э, главная тема заседания какая? Проблема. Проблема, Когда да. Как все да. хорошо, у нас действительно все хорошо. Университет изумительно замечательный. А главная проблема это, конечно, финансовая. Потому что 50% Сколково выделяет, а оставшиеся 50% отребуется на каждый препарат. От 100 до 150 миллионов рублей. Ну, грубо, полмиллиарда вам на самом деле требуется, Ну Нет, грубо, всего-то 100 миллионов нам требуется на два проекта. На два 100? На два проекта, потому что 50 миллионов дает Сколково, Ах. или 75, и, соответственно, 50... Соответственно, нужно найти отцу вот, инвестора. Вот ведь вот, Ильшат Равкат, правильно это, сказал, это, надо это, больше просить. Это, это только на первый, вот, да, я, на первый этап клинических исследований. Я Первые тоже два. так думаю, что Дальше, То есть, это на, для выхода на рынок нужно, конечно, чуть побольше. Кто, Кто будет платить <смех> за это? Вот Кто главный... заинтересован в выводе на рынок ваших препаратов? Вот это ХИФА препараты. Наш индустриальный партнер, которому передаются все исключительные лицензии на объекты культурной собственности которые принадлежат Казанскому федеральному университету. И, соответственно, они выводят все это на клинику. Но, хочу сразу сказать, вы скажете, а почему такие хифа не могут внести эти средства? Не могут. Потому что вот так получилось, что начиная с 2011 года, когда пошла фарма и когда закончена была инфраструктура, научно-образовательный центр фармацевтики, опытное производство, у нас на сегодняшний день 6 проектов подготовлено. И везде с инвесторами... Небюджетные средства были стороны ТАТ-КИФА препаратов. Они на сегодняшний день вложили более 100 миллионов рублей, при том, что у них оборот более 3 миллиардов. Ну да, И вот как всегда вот в России бывает, немного. был бы один препарат, было бы все замечательно, но это плохо. А у нас 6 препаратов. Оказывается, просто не хватает средств, на что поддержать. И поэтому на сегодняшний день идут переговоры, идут переговоры с различными фармкомпаниями, зарубежными, отечественными. В лицензии, я правильно услышал, вы сказали, вы передали лицензии, так, то лицензии. есть не продали, а вот взяли и это так по-русски вообще взяли, и передали. Ну, зачем? Это передается в обмен на роялти, так называемые, а, вот то так. есть от объема выпуска. То есть Конечно. Есть договор, вы будете вечно получать. Вечно роиллзи. получать. Но Более того. Про... Но это в том случае, если препараты и методики будут выведены на рынок. Да. И, и сумеют часть рынка завоевать, да, и это требует тоже гигантских, на самом деле, вложений, борьбы с транснациональными корпорациями. Андрей Павлович, по-моему, у вас были какие-то, не знаю, возражения дополнительные. Нет, не возражений нет, просто я вот когда представил себя на роли, в роли телезрителя, я понял, что я почти ничего не понял. Потому что зачем нужны деньги? Нужны деньги на начало клинических исследований. Ну, Потому да. что первая фаза, то, что вы спрашивали, это вообще понять, это фаза первая биоэквивалентность и безопасность. То есть, когда на добровольцах проводится, вообще эта вот, э, формула химическая, которая предлагается, она безопасна или нет? И поэтому делятся эти деньги на блоки. То есть если эта таблетка, которую сейчас выводят с КФО-1 или КФО-2, она небезопасна, то на этом заканчиваются вообще клинические исследования. Поэтому для первой фазы нужно столько денег. Это как раз то, почему сейчас сказал, что, наверное, денег потребуется больше. Вот если она безопасна, то дальше подбираются пациенты именно с этой патологией, для чего, для лечения чего она нужна. Это будет следующая фаза клинических исследований. Там совершенно другие деньги нужны. И вот когда там будет доказанный эффект, то после этого будет широкомасштабные уже, так сказать, в нескольких центрах проводиться исследование именно для этой патологии. Смотрите, вот сейчас доклинически. спасибо за популяризацию, как говорится, темы, за пояснение. Я в развитии популяризации хочу спросить, вы упомянули о неких, о неких добровольцах. Правильно ли я понимаю, что вот те препараты, о которых мы сейчас говорим, на некоторых добровольцах либо уже, либо вот-вот будут испытываться? Нет, неправильно. Неправильно, нет. пока денег нет, пока мы их не застраховали. вот Я немножечко, а... да, сейчас Андрей Павлович здесь тоже добавлю. Вы знаете, когда вот я говорю о суммах 100-150 миллионов рублей, мы, конечно же, провели все расчеты. Это не просто, что называется, первая фаза сколько стоит, мы знаем, вторая фаза, третья фаза. То есть мы совершенно четко ориентируемся, что если спонсор, если инвестор хочет инвестировать в этот проект, он должен знать конечную сумму, к чему он идет. Причем на эти 150 миллионов, это даже организация промышленного производства, французстанции. А дальше, естественно, начинаются уже отсчеты первой, второй, третьей фазы. Но это суммарно. Хорошо. А, мы сейчас закопаемся. В оставь, оставим Вообще, что, реально, нет, так, вот оставим в пока, году, извините, да. пожалуйста, оставим пока в стороне деньги. Да? Понятно, что там сотни миллионов не обойдешься. Вот как раз для тех телезрителей, о которых Андрей Павлович сегодня печется больше, чем я. Мы рассуждаем вот об этих там экономических моментах. Кстати, про 5ПСМП я хочу вас спросить. Это, наверное, тоже телезритель надо как-то разъяснить. Ладно, но чуть попозже. А у людей, может быть, даже и у людей вот здесь, в аудитории в зале, тех, кто нас сейчас смотрит, возникает простой вопрос. Ну вот собрались эти там большие мыслители, ученые там, да вот они ворочают миллиардами, они там у них одна стадия, вторая стадия, третья стадия, что-то они там на геномном уровне, трансляционной медицины, все красивые такие, хорошо звучат термины, нам-то что с этого, вот этот противоопухолевый аппарат, который вы разработали, скажите нам, телезрителям, мы в скольких шагах от того, чтобы он до нас дошел? Хотя бы вот на уровне, вот, э, извините, я уже совсем да, на обывательский уровень перейду на некоторое время, совсем упрощу ситуацию. Вот, есть ведь люди, которые вот уже все испробовали, да, из, из нахрен, и там из-за приговоры, из-за чего только, и народная медицина, все. И вот уже все, он на краю, нет у него других вариантов, а жить хочется, а жить хочется. И вот он слышит. А в КФУ сделали там в разы увеличивающую эффективность борьбы с онкозаболеваниями, препарат. Он вот на какой-то стадии, и он хочет понять, на какой стадии. Может быть он хочет записаться в подопытные кролики, условно говоря. Вот это вот можно пояснить, Андрей Павлович, Юрий Григорьевич. Можно пояснить. Если ответить коротко, через 4-5 лет. При условии реализации, которую я вам сказал, да, вот эти нужно барьер преодолеть. Пройти первую, вторую, третью, четвертую фазу. 4-5 лет достаточно, И поставить в производство. Это препарат, который так. в разы химиотерапию улучшает, существующую химиотерапию, при очень малых положении. То есть химиотерапия сохраняется, но просто эффект. Увеличивается ее, увеличивается ее эффективность. В разы. Да. Угу. Это минимальные вложения, которые, в отличие, скажем, от стоимости, годовой стоимости лечения онкозаболеваний в Штатах 100 тысяч долларов. Конечно же, на порядке, на порядке ниже. Минимальные вложения, максимальный эффект. Вы хотите сказать, что мы будем вместо 100 тысяч за 5 тысяч лечить? Это пусть клиницисты считают, это Павлович, может быть, лучше меня эту часть знает. Дело в том, что здесь вот из коллег, мало кто сказал, что для того, чтобы вывести, нужно эти препараты создать. Созданные в лабораторных условиях препараты давать людям нельзя. Ну, Поэтому э, сегодня на территории как раз площадки, которую мы в свое время выкупили от химфанк препараты, делается опытное производство. И вот из той реплики, которая была Андрей Палычем сказано: там чужие, здесь свои. Мы готовы были работать и с чужими клиниками, я здесь параллель проведу с чужими лицеями. Почему мы все это взяли на себя? Потому что у нас вечно происходит проблема в взаимоотношениях. У нас вот эти взаимоотношения никак законодательно не урегулируются. Они на договорных условиях. Поменялся главврач, поменялось отношение, Поменялся ректор, поменялся. Поменялся там директор лицея, вот как было с лицеем Лобачевского. Угу. Да, и совершенно университетское наше сообщество отказалось с ним работать. Поэтому нам пришлось ходатайствовать. И было сказано напрямую, либо убираем, что это лицей, университета, либо мы этот лицей забираем себе для того, чтобы мы получили полные, в том числе, административные возможности регулировать все процессы, в том числе и взаимоотношения. Здесь что происходит? Мы точно так же хотели создать собственное опытное производство, купили кампус, создали всю инфраструктуру, чистые комнаты были сделаны. Встал вопрос закупки оборудования. Это цена от 4 до 6 миллионов евро в зависимости от оборудования да. китайские, либо там, либо микс, либо немецкие и так далее. Задание вопросом, а дальше что? Ну, купим мы его, затратим эти деньги. Во-первых, во это огромные деньги, заморожены. А дальше-то что? Вот два препарата. Для того, чтобы вывести на первый этап клиническое исследование, надо опытное производство сделать по да, стандартам GMP. Стандартный GMP да? Дальше что? Сейчас и, и опробируем, и дальше опять будет стоять. Да? Выведем на рынок, не выведем. Это второй вопрос. Мы а, начали искать... Вот, в течение трех лет мы наконец-то нашли как бы, а, людей, а, это тоже не наше, это не татхинфан препарат, который ну, относительно большой производство, да, который вкладывает в это оборудование, и в течение этого года они, либо в начале следующего, должны запустить производство. Условие такое, имущество наше, оборудование их, я имею в виду кампус, инфраструктуру. И мы говорим, когда нам нужно, вы останавливаете все свое производство и даете нам возможность производить те препараты, которые нам нужны. А дальше занимайтесь своим производством. То есть, таким образом, опять-таки, так же, как сравнивать с клиникой, операционные расходы мы не несем. Более того, ежемесячно они нам платят за аренду этого кампуса. И было принято решение, поскольку, я уже говорил, наука финансируется фрагментарно, и вот... Проект «Фарма-2020» в принципе заканчивается, сейчас формируется федеральная целевая программа, которая будет называться по-моему, «Фарма-2030», да? 2030. и дай бог мы туда попадем как центр научно-образовательный, потому что если бы не был создан научно-образовательный центр со всей, всей научной инфраструктурой, вряд ли чтобы мы могли довести до логического завершения, потому что это очень затратные вещи. Да? Вот э, Юрий Григорьевич сказал, это витало в мысях. ребята были, наши коллеги уже состарились с этими идеями, а вывести на рынок не могли. Мы сделали все то, что от нас требовалось. Сегодня нужно, чтобы были фармкомпании, которые подцепят это yeah. и сделают все финансировать. Чтобы риски немножко э, уменьшить, государство пошло на то, оно через фонд Сколково говорит, мы 50% вам дадим. Давайте мы между государством и фармкомпаниями распределим ответственность. При этом, при всем, весь доход, если получится удачно, получает максимально фармкомпания. Ученые, разработчики, как в патентном или лицензионном соглашении будет написано, получают роли от объема выпуска и так далее. Значит, как здесь Татхимфарм препарат отличает? Производство внутри страны, в странах СНГ, насколько я знаю, и в дальнем зарубежье. Да? Все будет зависеть от договоров, которые ну, вот, университет, разработчики смогут добиться. Это процесс ну, такой договорной. Аналогию проведу то же самое с катализаторами, которые в институте химии были разработаны и сегодня внедрены в в лифтехимию. Процесс одинаковый. Просто рынок фарм он настолько узок, то есть рынок сам большой, ну, крупных фармкомпаний, там, мега, на нем, да, около 5-6, по-моему, 5, по 5, все, да, 5 э, мегакомпаний, которые держат весь мировой рынок. Поэтому они говорят, а зачем нам? Вот mm -hmm. Мы разрабатываем, производим, страна Российской Федерации, всего 140 миллионов населения, пожалуйста, мы вам поставим. Поэтому, когда разговор идет об импортозамечении, и когда вот эти ограничения пошли, развитие получили многие направления, которые, о которых ранее могли не задумываться. Да, все наши российские работали на уровне производства женериков. Все. И это им было выгодно, они свою маржу получали и жили, и работали. А вкладывать науку, это в любой области, хоть нефтеразработку, хоть производство самолетов. Там, где есть национальные интересы, там государство начинает финансировать и добивается успеха. Да? Вот здесь э, достаточно да. большие нужные вложения, я уже сказал, вот только на оборудование сколько, да ладно, это тоже зарубежная компания, которая вот начнет собственное производство и будет работать с нами, но и э, в Татарстане всего одна компания Татхимфарм препаратов, и она не входит в эти пять мировых, да, да. поэтому э, всегда идет риск, то есть бизнесмены исходят из того, что из того, что он получит инновационный препарат, он на этом заработает, заработает, если получится, а если не получится, он на этом просто теряет. Поэтому очень много э, всяких затрат, начиная от производства, заканчивая то, что Андрей Павлович сказал, страхованием людей, которые согласаются работать как вот, э, на этих препаратах добровольцев. Да. Александр Равкатович, я, если обобщить, я правильно понимаю вашу мысль и, собственно говоря, и то, что и мысль Юрия Григорьевич, Вариантов два. Либо государство в разы увеличивает финансирование ТАТХИМФАРМ препаратов, чтобы все-таки мы получили что-то на этом рынке, по крайней мере на своем рынке. Либо ТАТХИМФАРМ препараты, я уж совсем грубо скажу, продается одному из пяти мировых грандов. С нет, потроха, нет, с потрохами. нет, Не совсем и тогда... правильно, Такие препараты сегодня доходная компания, но ее доходы не настолько велики, чтобы финансировать научные исследования и все этапы клинических и доклинических исследований. Ну, То, да. что было сегодня сказано, почему право как бы, первой ночи, да? потому что танки препараты вкладывало в создание и проведение доклинических исследований но нет сил на вывод на мировые рынки. Но рынок. дальше идет Даже. совершенно другие суммы, да? понимаете? Именно. Поэтому э, они делят и доходы, да, возможные, и возможные риски. Идет поиск. Но государство на первый этап или на последний выделяет, вот то, что было уже озвучено, через фонд Сколково. Угу. А до этого нужно было там зарегистрироваться. Значит, выделяет практически 50% и, и чуть есть. больше. Денег. И причем они не просят ничего. То есть это э, говорят, если получится, и хорошо что? у вас, если не получится, ну не получилось. <сосок> Сколково само за счет бюджета. Эксперт и, и, да, и для бизнес компаний то, что э, Сколково выделяет вот эти свои проценты, 50% и более, это тоже показатель, потому что Сколково проводила всестороннюю экспертизу с привлечением других ученых, других Я экспертов. Это знак качества компании, да. получается. Ну, какой-то да? степень. Да. Да. Понятно, понятно. Спасибо большое. Значит, присутствующие здесь коллеги, представители СМИ, если уважаемый эксперт не возражает, буквально пятиминутка. Если у вас есть вопросы... Я так понял, возражать мы вообще не можем здесь только Юрий... Можете, можете. Юрий пока. Если нет вопросов, мы пойдем дальше. Если есть, да, есть, есть микрофон. Пока под... микрофон несут, И, и потом скажу. по рукам его, ладно? Один момент, вот вы здесь задавали, я уж как бы... Дело в том, чтобы если бы мы создавали изначально инфраструктуру, проект делали новый по зданиям, сооружениям, мы бы, наверное, сделали чуть-чуть по-другому. Да? Весь процесс и передачи нам имущественных комплексов, он осуществлялся вот поэтапно. Mm -hmm. да? Поэтому вначале никто из нас не думал о площадках военного госпиталя. Да? Mm -hmm. no, Поэтому и, э, мы не думали о больнице шестой скорой помощи, потому что больше всех туда приходится mm -hmm. вкладывать. И до сих пор мы там э, еще вкладываем, поскольку стандарты университета, они совершенно другие, чем были тогда у этих клиник. Это первое. Второе. Стандарты требований государства тоже растут, но вы правильно сказали, поскольку мы находимся в другом ведомстве, да, а нам на реконструкцию, на покупку оборудования министерство наше дать не может. Нет. Мы сюда деньги субсидии, выделяемые на научные разработки и на образовательный процесс, клинику вкладывать тоже не можем. Поэтому мы должны искать ресурсы дополнительного заработка клиники, чтобы все время делать апгрейд оборудования и так далее. Понимаете, да? Э, бюджет республики тоже вкладывать не может потому что это другой уровень бюджет и мы оказались так что наша клиника да это Скворцова проблема собственно нашего университета и тех людей которые там лечат Скворцова, вы спросили, мы про... даже не попали в нацпроект здравоохранения а, потому есть... что весь нацпроект здравоохранения идет через Минздрав. Да вот я про это и поэтому и про мы поэтому мы но я думаю здесь э, определенные корректировки все равно будут Внесены, потому что сегодня а, факультетов медицинских в системе а, учреждения образования и учреждений. научных Минобрнауки Мин. ровно столько же, сколько в системе Минздрава. Да? По-простому говорю, медицинских факультетов Очень 49, по-моему, ну, примерно столько же, сколько медицинских университетов. И этот вопрос мы ставим сегодня и перед нашим министром Михаилом Михайловичем, чтобы министерство было создан специально отдел, либо департамент, какое-то подразделение, которое бы курировало эти вопросы и работало бы вот на э, межведомственном уровне. Единственное, что хорошо в этом деле, что курирующий вице-премьер у нас Объединяет, Татьяна Алексеевна Голикова, да. да, которая и здравоохранение курирует, Я как вице-премьер, и Минобрнауки да. курирует. Понятно. В том числе является председателем Международного совета по проекту 5 Коллеги, Поэтому... если вопросы есть, давайте, Рустам, да? Рустам Вафин, Универ ТВ. Угу. У меня даже два вопроса. Первый вопрос такого характера. Недавно, где-то, по-моему, в марте, в Казани выступал академик Говорун, и он привел такие цифры. На 10 тысяч единиц знаний, которые накоплены уже в настоящий момент в науке медицинской, реальные практикующие врачи, терапевты стандартно используют только одну единицу. Из там, 5000 анализов, которые существуют э, и могут использоваться, врач, среднестатистический врач использует 20-30. В университетской клинике эти цифры выше теперь уже или нет? Это вопрос о трансляции. И второй вопрос связан с э, препаратами КФУ-02, наверное, по он онкологии. Да? Mm -hmm. Вы сказали, прошли доклинические испытания, сколько мышей выжило? То есть, вот просто мы понимаем, так что… Так они и не болели. Не им прививали, ну, так понимаю, какие-то да. вещи. То есть а, какой процент выживаемости там… Вы если, Игорь Георгиевич, ответите, а потом мы Андрей да, Павлович. Конечно, процент выживаемости – это очень важный. Ну, выживании было до, до 80%. Но вы сами понимаете, когда берутся клетки рака молочной железы, устойчивые, это ну, резистентные. Там, конечно же, выживаемость, она мини ми минимальная. На фоне обычной химиотерапии доксфурбицина, которая составляет там, 20%, здесь 80%. Но перейду дальше. Вот мы просто с вами сейчас говорим, если уж там по онкологии речь зашла. Да, здесь просто есть стандартная химиотерапия. КФО-02 – это всего лишь один из проектов, которым просто увезли в Женеву. Потому что, чтобы представить в Женеве, так -по препараты потратили более полумиллиона рублей. Представьте. Мы сейчас четыре проекта еще счет везем, ну, я тоже думаю, что, наверное, если не золото, то серебро точно получим. То есть, это другой вопрос. А вот выживаемость другого препарата, вот сейчас у нас на стадии, выходит на стадию до клиники, мы надеемся, разработали, там 100%, а там совершенно другой уже механизм перепрограммирования злокачественной клетки в доброкачественную. Там 100% выживания. Это вот уже на результаты вопрос. или ваши надежды? Это а все, только... все результаты, которые мы получили. Вот второй проект, о котором мы говорим, с 2010 года начался. Как только Фарман 2020 у нас <ганизовался> организовался в университете. Дело в том, что если эффективность будет низкая, никто из компаний Конечно. за эти ну, да, производства да. браться не будет. и Поэтому нам и нужно было, чтобы... Понимаете, если бы была стопроцентная уверенность, сегодня университет сам бы профинансировать. Но университет это все-таки научно-образовательное учреждение. Да? Хотя мы постепенно... Хорошо это или плохо, превращаемся в такой холдинг, за что нас и критикует, но это же нам позволяет и много зарабатывать. Да? И это же позволяет сделать так, чтобы вот приемная кампания только что прошла, у нас с каждым годом конкурс увеличивается, вот, и, и качество приема увеличивается. У нас увеличилось количество, общее количество бюджетных мест, я говорю показания, ну, без филиалов, у нас средний ЕГЭ 80,4. Мы начинали там с 70. Поэтому, когда говорят сегодня, университет стал хуже или лучше, чем Казанский госуниверситет, мы стали на уровень лучше, чем был Казанский госуниверситет за все периоды его 40-х, 50-х годов. Там, что за этот период вообще ничего не было практически сделано. И Понятно. востребованности не было. Это все разговоры. Сейчас я хочу, вот прежде чем Андрей Павлович э, да, перейдет, хочу да. сказать, что... То, что сказал Вадим Маркович Говорун, выступая здесь, на самом деле так. Поэтому сегодня разговор идет о цифровизации всей медицины, в том числе оказанных услуг. И только на оборудование инфраструктурное сегодня мы должны потратить порядка 80-90 миллионов рублей. На покупку всяких серверов там и так далее, на стыковку программного обеспечения и так далее. Это потому что огромное хранилище, и в этом случае... Когда ну, человек, он а, не может усвоить весь материал. Да? Вот посмотрите, знания улучшаются или увеличиваются каждые два года там, угу. почти в два раза. И, да. И, и, да, и сегодня говорить о том, что старая система образования была выстроена на системе знаний и на системе запоминаний. Сегодня это невозможно запомнить. Даже узкие специалисты своей области не могут все запомнить. А для того, чтобы принимать, мы как решение принимаем? Мы решение всегда принимаем, основываясь на каких-то эмпирических данных. В вашем случае то, что вы задали, это э, лабораторные данные. У врача, который осуществляет прием пациентов, есть, по-моему, я могу чуть ошибиться, 15 минут, по-моему, отдается, да? На... Да, да. И за эти 15 минут чего он сделает? Поэтому разработанные стандарты, которые есть сегодня в клиниках, они позволяют почти 90% правильно выстроить процессы лечения от стандартных заболеваний. Если мы говорим о персонифицированных вещах, то это длительная исследовательская работа. Поэтому мы сегодня формируем что-то наподобие программы Ватсон, доктор Ватсон, когда по результатам исследований компьютер, по сути, да, или искусственный интеллект ставит диагноз. Но конкретное ответственное решение в любом случае останется за врачом. Конечно. Точно так же, как сегодня искусственный интеллект может решение суда там вынести. Да, ему сказали, человек такие-то такие вещи сделал, Нет. нарушил, вот ему, пожалуйста, там. Почему в Уголовном кодексе присутствует там от 5 до 10 лет? Потому что в зависимости от тяжкости или там, от понимания субъективного уже, в данном случае, судейского решения принимается решение. Здесь тоже. В любом случае, будет нести ответственность врач, так выстроено, пока законодательство. Поэтому, если позволите, Андрей Павлович, да, продолжите. Да, И в университете сегодня принято решение, что в каждом институте создается центр ответственности за... этот либо лаборатории, либо научно-образовательные центры, за цифровые технологии. И будет создан центр до Нового года, который будет координировать всю эту работу. И сейчас мы выделяем где-то до 1000, ну, точнее около 900 квадратных метров цокольный этаж значит, института экономики и финансов, где будет концентрация всех этих разработок. Поскольку очень много разработок из одной области, можно транслировать в другую. Вот то, что Юрий Григорьевич сказал, что занимались люди нефтехимией, да, перешли в медицину. Просто химики, которые ставятся задачи и решают, самое корректное поставить, то есть самое правильное научиться поставить корректно задачу. Все остальное Окей. люди делают. Пожалуйста, Спасибо, Андрей Павлович. Вопрос, вопрос, пафос да. вопросов в том, что ученые стараются, стараются, а врачи вообще не. нет, зачем? Вопрос да. не совсем да. так звучало. Врачи очень молодцы, большие. Вопрос был очень простой. насчет того, что объем знаний огромен, так сказать, используется всего 1%, насколько я помню, да? Или 10%. То есть здесь уже Ильсян Травкавич, по сути дела, ответил. То есть человеческий мозг, он не безграничен. То есть держать всю информацию, и когда вот эти алгоритмы там сшиваются, это невозможно. Поэтому без цифры, без того, чтобы была машинная, -то, машинная помощь, мы не сможем. И история всей науки, она развивалась точно так же. Вы знаете, вот начиная с монаха Менделя, когда он там с горошком работал. Потом в начале века 20-го было известно, что есть ядро в клетках, есть цитоплазма, есть белки, есть даже нуклеиновые кислоты. Более того, было известно, что, например, нуклеиновые кислоты есть разные, даже рибонуклеиновые, дезок, Было известно, что, например, аденина, то есть, все химики показывают, что аденина было столько же, сколько тимина, например, это, сказать, это, гуанина, цитозина. Я не ухожу. То есть знание знания, знания накапливается накапливается, потом происходит взрыв. Потом появляются два чудика, которые говорят, Отсон и Крик, которые говорят, а вот так вот построена молекула ДНК, так сказать, двухцепочная, и не белки, наследственная информация, а именно это. Потом пошло развитие генетики. Точно так же сейчас книжку прочитали, расшифровали геном человека, и что? Только маленькие-маленькие слова тут мы можем использовать. Скачки. Это будет квантовый скачок, но здесь обязательно уже при том объеме информации это будет цифра. Да, да. Возник в процессе. А, скажите, вот <coughs> университет обозначен уже как корпорация, причем как корпорация, которая зарабатывает, в том числе деньги. А, очень частный характерный пример для корпорации я могу в нее вложиться. То есть, если я как, верю в Татнефть, если понимаю, что она зарабатывает деньги, я могу купить ее акции. Не планирует университет выпустить что-то подобное, чтобы а, в каких направлениях? на председатель акционерного общества, чтобы частный инвестор мог... Если бы университет стал акционерным обществом, мы бы развивались намного быстрее, чем всего. Это первое. И шутка, и серьез. Другое дело, мы в любом случае сегодня ищем, каким образом нам объединить усилия и ресурсы частных компаний, которые заинтересованы в развитии, в том числе и университет. В частности, я вам хочу сказать, что вот по детскому садику, который мы, надеюсь, все-таки откроем до конца этого года, мы создали оношку, да, которая будет в том числе и привлекать разные гранты и разную спонсорскую помощь по работе с детьми с аутическими расстройствами. Потому что тех нормативов, субсидий, которые выделяются, их недостаточно для того, чтобы проводить индивидуализированную, по сути, работу. Вот то, что будет касаться персонифицированной медицины, в любом случае будут созданы специальные механизмы по привлечению ресурсов, mm -hmm. да, поскольку это во многократно дороже. И э, персонализированным э, методикам лечения э, будут использовать или будут пользоваться только очень богатые люди. На сегодняшний на день, э, на первом этапе, да, пока не произойдет какого-то взрыва, о чем Андрей Павлович говорил, Но и произойдет колоссальное удешевление всех этих процессов. Потому что вот, э, сам процесс секвенирования, да, и он был более 1000 долларов, сейчас, по-моему, где-то 200-300 долларов, если укорочено то, что сейчас мы делаем с господином Амбиндером, как раз разговор идет о снижении стоимости оказания в том числе тех или иных исследовательских работ в этой области. Диагностирование все другое, я уж не говорю о лечебном процессе. Но вложиться и помочь вы можете, как выпускник Казанского университета. Да. И, а, и, а, да. а, а вы заработали Часть скатите? прибыли. А. Не, не. И эти вопросы мы сегодня тоже у себя обсуждаем. Очень правильно говорите, потому что у людей сегодня, у ряда людей есть деньги. Они содержат разные спортивные клубы, в том числе и футбольные, платят огромные ресурсы, строят там духовные центры, те же да, религиозные центры. Но сегодня главная проблема, это, в том числе по сегодняшней тематике, это центры лечения и это образовательные центры. Вот это все большинство. выдающиеся, большинство, точнее, не все выдающиеся университеты, это все-таки частные университеты, в которых развязаны руки. И они могут принимать и вступать в разные партнерские сообщества с бизнес-структурами. Мы как федеральное учреждение, как государственное учреждение ограничены в действиях и в ресурсах. Поэтому чем больше будет дано свободы университетам, тем быстрее они будут развиваться. Это... Ну это очевидный как бы тезис такой, да. К сожалению, даже в гражданском кодексе нам напрямую запрещено вступать, даже организовывать простые товарищества, которые подразумевают усиление частных денег и государственных имущественного комплекса. Потому что чем это связано, тоже очевидно. В 90-е годы было столько нарушений, которые до сих пор ну, вызывают... Или приводит к ограничениям. Жизнь уже поменялась. В 90-е годы и ларки на улицах были, да? и бандиты по улицам ходили. Сегодня все-таки порядок наведен и у нас. А вот законодательство оно всегда немного отстает. И в этом может быть и плюсы, и минусы тоже есть. Поэтому мы сегодня э, имеем возможность создавать дополнительно разные некоммерческие объединения. Это отдельные юридические лица. И через них будем работать. В том числе и по доходам. Пожалуйста, вкладывайте в лекарственные препараты. И yeah. если получится, это как лотерейный билет. Вы очень много заработаете. Разговор не о рублевых миллионах идет, а о долларах. Если не получится, вы потеряете. Риск менеджмент yeah. это в этом yeah. вот. Просто, будешь, будешь венчурным капиталистом, короче говоря, да? да. Все, да? Жень, да, давайте. Евгений Чеснокова, Республика Татарстан. Вот у нас все-таки тема заявлена, да, трансляционная медицина, правовые, бюрократические, этические барьеры. Но вот вы, Юрий Григорьевич, сказали, что все-таки главный барьер это финансовый или вот все-таки что-то бюрократии и, да, и этические. Да, вот, можно как-то обозначить вот эти барьеры? я обозначу. Да. Они между собой взаимосвязаны, финансовые, и я бы назвал все-таки постирологические проблемы. Вот понимаете, вот основу всего, когда мы говорим, неважно сколько первый, второй, третий, фаза это десятки там сотни миллионов, у фармкомпании есть эти средства. но я говорю, но вот к сожалению великому вот то, что на сегодняшний день есть неверие в науку российскому потеряли, вот он отталкивает. Поэтому вы говорите, вот я бы, может быть, и вложил, хочу прибыль получить, но понимаете, вот это отталкивает всех суинвесторов Хотя я скажу, что сейчас уже вот некоторые фармкомпании российские, не только от кимфопрепаратов, с нами активно работают, процесс идет. То есть тут нет негатива, это просто процесс временной. Вот это то главная проблема. В создании этих условий, какой-то то части, ответственны и сами средства. Масса информации, которые достаточно критически всегда относились к тем разработкам, которые да, есть. есть. Говорили примерно так, и сегодня, почитайте вот, комментарии в бизнес онлайн по поводу канадского ученого, который по решению Международного Совета, которому присвоено ну, имя лауреата Лобачевской премии с вручением, я думаю, 2 декабря, этот процессуальные вещи все совершатся. У нас нет своей науки, у нас нет того, у нас нет другого, еще чего-то, вот они так богаты, мы их финансируем. Смотрите, какой косвенный результат. Во-первых, мы увековечили, по сути, и вернули забытия имя нашего великого ректора и э, замечательного ученого. Если задать тем людям, которые пишут, чем отличается невклидовая геометрия от Римановской либо чем от эфклидовой геометрии какой уровень масштабах начинает работать, вряд ли кто ответит. То есть у кого-то в голове что-то сложилось. С другой стороны, если какая-то компания неизвестная, но не университет, объявят этот конкурс, вряд ли кто-то из известных ученых будет в этом учить, участвовать. Из тех людей, которые себя уважают. Им не столько важны эти 75 тысяч долларов, да, хотя для любых ученых это существенная сумма, а важен сам стимул участия и победы. Вот этот канадец, он и в прошлом году участвовал, но он занял там второе место, то есть он не стал победителем. Во-первых. Во-вторых, это признание математической школы Казанского университета и сегодняшних ученых, которые в этой области работают. Потому что там, я не знаю, какой-то хутор на колесах, если объявить, вряд ли туда кто-то приедет, публичной лекции и так далее. Это сразу же отражается на приемной кампании. Вот Мехмат, который является центром, посмотрите, у него сегодня он входит в шестерку-семерку наших структурных подразделений по самому высокому ЕГЭ. Молодой человек, который окончил лицей номер 2 и получил максимум баллов за 4 экзамена, поступил именно на Михман. По памяти я могу ошибиться, 700 бальников сегодня да, по математике. Такое же количество победителей и призеров СИРОСа, Всероссийских олимпиад и международных олимпиад. То есть мы тем самым, по сути, вкладывая ресурс в этот проект, хотя это не университетские ресурсы, это сумма, выделенная попечительским советом одной из компаний, да, и э, в проект премии Лобачевского. Ну, можно и так назвать. И э, мы же не только, мы и музей сделали, и мы, в принципе, реализуем все э, проекты, которые сегодня дают отдачу. С одной стороны. Мы заново восстанавливаем математическую школу не только Казанского университета, но и в целом России. Это самые престижные премии в области математики в нашей стране. Потому что конкурс среди известных ученых очень достаточно большой. Вот японский ученый снял свою кандидатуру, потому что большинство его работ было опубликовано именно на японском языке, и что вызвало, в принципе, ну, скажем, много вопросов. Сказали, ну вот вы же не на английском языке все это издали, насколько достоверно все, что вы говорите и так далее. Он сам снял. В принципе, они вдвоем шли на первое место, как мне вот претворительно объяснили. Поэтому здесь касательно вот того вопроса, который вы задали, университет сегодня, как-то помягче бы сказать, он отстаивает свои позиции. Независимо от критики и так далее. Вот представьте бизнес. Мы говорим, наши машины или э, наш продукт, он плохой, плохой, плохой. Завтра все начинают в это верить. Наука у нас достаточно хорошо сегодня в стране развивается. Об этом говорит и число людей, которые возвращаются и работают у нас. Другое дело, есть часть людей, которые не согласны с такой позицией и развитию университета. Другие люди говорят, нас все устраивают мы вот готовы так работать и работаем. Мы выбираем с одной стороны баланс в коллективе, с другой стороны э, смотрим. И э, ректор в том числе берет на себя ответственность за реализацию этих проектов и говорит, вы можете писать, можете не писать, можете критиковать. Я так считаю, пока я работаю, я так буду делать. Другое дело, это точно так же, как вот, э, риск бизнеса. Я отдаю себе отчет, что в любом случае, если что-то получается, есть авторы, если не получается, есть тоже авторы ректор. Да? Поэтому э, любые вопросы и мы способствуем. Это не только я, мы договорились и с ведущими вузами нашей страны, что мы меняем отношения в обществе и делаем так, что наши выпускники начиная от школ наших университетов, должны работать здесь. Представляете, нам говорят, образование плохое, то плохое. Я сейчас доскажу, да. чтобы вот ответить более. Однако наши выпускники востребованы во всем мире. Да? Во всем мире востребованы. Если бы у нас было плохо, у нас бы не училось более 8 тысяч иностранных студентов из 98 стран мира. Это фейк, который запущен. Да? Это... Брендик, которые приклеили, в том числе, это механизм такого, скажем, не очень, хорошего конкурен... не очень хорошей конкуренции. А наши же выпускники, журналисты подхватывают и начинают говорить. На любой конкретно заданный вопрос ни один журналист не сказал, что у нас плохого. Скажите, говорю, в чем плохо. Вот говорят, там, и вот ответ на... Который, э, на те проблемы, которые вот наши химики сегодня испытывают. Более того, крупным компаниям зачем? Им что, нужны здоровые наши люди или дешевые наши лекарства? Не нужны. Поэтому они этот рынок монополизировали. И поэтому выход любого лекарственного нового инновационного препарата, он достаточно дорогостоящий. Как? Не по производству, а по выводу его на рынок. Они как? просто есть? говорят, это плохо. Это да. А вот то, что они сами производят, иногда там эффекта-то никакого нет. Вот все. Yeah. да, Это все топово. Они и так огромные ресурсы зарабатывают, зачем им делиться? Причем, говорить. Да. достаточно. Да. Значит, вот развернутый ответ Ильша Травкаевича на вопрос вполне конкретный, касавшийся да, непосредственно тематики программы. Вы, вот, Когда я слушал этот ответ, я подумал, что мы все, уходим в сторону. Вот конкретно уходим в сторону. Но ректор потом закольцевал, мы вернулись к медицинской тематике. Но я хочу сказать главное, я просто хочу обратить внимание коллег и присутствующих на другое. Ведь по существу было сказано о том, что далеко не все усилия поддаются простому арифметическому счету. Во всех отраслях, где бы то ни было. И то, что мы сталкиваемся с... С недобросовестной конкуренцией, с проявлениями непонимания, поверхностного восприятия явлений. К сожалению, ну, так было всегда, так всегда и будет. И я просто хочу два слова сказать в защиту СМИ. Ну опять, опять СМИ во всем виноваты. Ну мы во многом виноваты, конечно, да, но боюсь, что ну, не до такой степени. Вы нас демонизируете. Не, не, я сказал в том числе, я не сказал, что во всем. И Нет, от так средств говорят. массовой информации очень много зависит. Это Слава правда. Богу, сегодня есть интернет, где тоже... Вот мы же уже научились фейка убирать и, и искать данные, да? Понятно, понятно. Я хотел бы в завершении, мы потихонечку подходим к концу, у нас хронометраж иссякает, я хотел бы вернуться все-таки к теме вот этой вот вскользь подсурдинку прозвучавшей. Что? Это хорошо а спасибо а, прозвучавшие словечко такое определение персонифицированная медицина а, то есть давайте честно друг другу скажем из того что юрий григорьевич сказал из того что пояснил ректор ну всем наверное, должно быть понятно что 5 6 лет это это чудесный минимум за который мы сможем провести клинические испытания и даст бог Uh, и, все, и все боги там из пантеона до, до, до, до монотеистического, чтобы потом эти препараты нашли рынок, да, получили хороший рынок. Uh, очень бы хотелось в это верить, но славненько, что они есть, что у нас есть мозги, что у нас есть лабораторная база, что мы хотя бы вот, ну, до стадии моштабилов. Мы что-то что что можем предложить, то, что вот, по-прежнему а, мир удивляет. Вы знаете, а, нет никаких проблем а, эти разработки можно продать и сегодня. Все зависит от того, где эти лекарственные препараты будут внедряться и какими компаниями, и кто заработает больше прибыли. Вот да, и все. То есть, да, э, на, заработ... да. на уровне ноу-хау можно было продать, можно было можно на быть. уровне патента продать, на уровне российского патента, зарубежного патента. Никаких проблем. Ну да, но мы Поэтому... же говорили о монополизации рынка. Пять фирм которые, вы сами сказали только что, которые абсолютно не заинтересованы в том, чтобы помимо их линейки лекарств, препаратов и методик на рынок выходил кто-то еще, да? Им достаточно их маржи, их сверхприбыли. И понятно, что здесь нас ждут очень большие испытания, понадобятся очень большие усилия, совместные усилия и так далее. Но чтобы не заканчивать на совсем уж проблемной ноте, я вот хочу, Андрей Павлович, попросить, Рассказать, чем мы реально сегодня славны вот, в части той же самой персонифицированной медицины? Я поясню, в чем, как говорится, по, может быть подтекст вопроса. Да, но мы в некоторых мероприятиях принимаем, да, вместе участие. Там я где-то посмотрю. Всем понятно, да, тем, кто занимается медициной, образованием, вот категории 5 П, да? Четыре. 4 даже. Минздрав 4 пи. Да? Минздрав про 4 говорит, пи. В да. университетах говорят про 5 пи. Ага. Во всех, кроме КФУ. КФУ говорят про 7 пи. Где мы, извините меня и поймите правильно еще 2 пи нашли и вообще что это коротенько вы можете сказать и как да, это влияет пилотей, на нас я просто хочу все-таки вернуть потому что нас смотрят и телезрители и все вот представьте каждый сидящий здесь в десятом 2010 году когда создавался казанский федеральный университет а потом может быть даже вот вспомните кто был в 2012 году и вот вы можете представить себе что сегодня прошло с 10 9 лет вот в десятом могли бы себе представить, что будет вот такой вот разговор, разговор в университете, разговор о том, что есть уже ноцфармацевтики, разрабатываются новые препараты, есть клиники в медали в Женеве. И да, так да, да, да. Бам -бам -бам -бам. Вот вернуться вот туда и попробовать себя, можно ли было это представить. И поэтому, да. когда разговор идет о пяти годах для клинических исследований, это не такой большой срок, потому что вот они прошли всего 7 лет, но уже создана огромная база. Теперь, когда вы задаете пропи. Вообще 4П, так сказать, это 4П, сейчас на слуху оно тоже вошло, так сказать, в нацпроект, там прозвучало э, про, по здравоохранению, потому что Лера Ухута в 2001 году, он сказал, П это с английским. Андрей Павлович, простите великодушие, чтобы к этому не возвращаться, вы сами напомнили про здравоохранение. Mm -hmm. Почему Казанский федеральный университет не вошел в ФЦП здравоохранения? Нет, не Казанский федеральный университет, а что? То, что? национальный проект здравоохранения, ну, например, амбулаторную помощь, вот мы уже говорим амбулаторной помощи, Александр Бакаш сказал, 44 тысячи у нас населения, центр Казани. Почему но, мы не вошли в проект? Но не вошли, потому что мы относимся, наша университетская клиника относится к Министерству науки не и высшего образования. Не Все, и Все вот, понятно. И поэтому да, необходимо сейчас ну, пересмотреть. А здесь, я тоже уточню, чтобы, потому что нельзя сказать, что мы не вошли. Федеральный проект, да, он реализуется через Минздрав России. Да, да я понял. Да. Да. Дальше мы войдем как-то через косвенные и так далее. Мы точно так же не входим, когда делаем вот эту прививочную кампанию, да? но нам дают через другие клиники ресурсы. То есть мы здесь находимся. Поэтому нельзя сказать, что так, чтобы мы там не вошли в проект. В проекте будут все медицинские учреждения, в том числе и частные. Ну это просто уточнение, с моей точки зрения, нележное. Что такое П? Одна П это персонализированная медицина, то есть персоналасть. Вторая п – это так сказать, ну то есть вот они когда там идут, это профилактика, прогноз, э, это самое предсказание, потом получается самое важное, когда вот это 4 п – это э, мало ли что ты рассказал пациенту, если он у тебя нет вот этого взаимодействия, потенциации, что называется, вот yeah. да, <связ Leonardo> Дополнительный п я могу сказать, что мы Андрей здесь Павлович, сделали. Вот, а, я так вы на английском, пожалуйста, скажите, а потом переведите это все на русский язык, чтобы было понятно, что такое P. Хорошо. Потому что все говорят П, задающие вопросы, говорят П. На русском языке э, на П не начинается. Поэтому Нет. На называется? А, так все да. равно за П на получится. Не, не. У него он никуда Поэтому не денется. Первое персонализированное то, что в одну П входит, это на П по-русски называется. Дальше. Прогностическое, то есть прогноз. Тоже на «П» называется. Вот. Никуда не а. Ну, то есть, она предиктив прогноз. На «П» мы, мы говорим прогноз. Да, вот. да. Дальше получается а, превентивная, prevention, так сказать. Ну, то есть, по-русски тоже уже говорят превентивная, да, упреждающая. Ну, и, наконец, четвертая, которая была, это «П». Это вот то, что называется партисипативная. Мы, когда развивали весь этот проект в университете, мы говорим, что этого недостаточно, потому что, первое, необходимо идти и обучать и врачей, и клиницистов, это в ответ на ваш вопрос тоже. И мы говорим, что еще должно быть провайдинг, то есть, как бы внедрение, то есть, идти. Вот дополнительное П. Дальше получается следующее П, которое, так сказать, это преэмптив, то есть, упреждающее. Я про упреждающую скажу, то есть потому что ну, раньше были ПЦР-машинки только, потом появились новые аппараты, сейчас уже NGS, так сказать, есть Next Generation Sequencer, то есть секвенаторы э, нового поколения. То есть вот эта разработка новая, это еще упреждающая. Ну и наконец, э, поскольку есть и цифровая медицина, и точки приложения, э, именно в персонализированной, это Point of Care. То есть точка приложения. То есть, когда не обязательно это должен быть госпиталь, это может быть любая точка, откуда информация. Сейчас есть считывающие устройство, так сказать, и по анализу, крови по всему, mm -hmm. теперь, когда вы говорите, коснется нас или не коснется. Вот здесь сидят еще и врачи. Я могу им задать вопрос. Скажите, пожалуйста, если нейтропения у пациента, вот некоторые врачи, так сказать, вы о чем-то задумаетесь, вы начнете переживать. Так ведь, да? Вот. а если к вам пришел пациент, почему мы говорим про персонализированную, с ней нейтропенией, и папа с ней нейтропенией, и мама с ней нейтропенией. Потому что вот, например, у эфиопских евреев, у них врожденная, так сказать, нейтропения. И что? Они больные? Нет, они не больные. Андрей Павлович, это не переводится никак? Это, при... это пониженное содержание нейтрофилов в крови. Вот. то есть и в этой ситуации сразу же все озаботятся в том, что все, значит, любая бактериальная инфекция этого пациента, давать стерильный бокс, потому что любая инфекция с ним будет очень плохо. Ничего с неплохого плохого не случается. Точно так же, э, Юрий Павлович, вот э, сколько бокалов пива мы с вами можем выпить? Ну, как под настроение, как под настроение. Ну, а есть люди, которые не переносят одного бокала пива, потому что у них практически... Из-за формы алкоголь-дегидрогеназа она не та, которая расщепляет алкоголь. Из одного бокала будет тяжело. То же самое. Алкоголь, как и лекарство, они по-разному действуют. Вот сейчас все дозировки, они сделаны так, на килограмм вес, например, для детей. А взрослым вообще без разницы, 100 килограмм, ты, например, 120 туши или 70 килограмм. Та же самая дозировка для взрослого. А дело в том, что никто не думает, а как печень у нее работает. Потому что в печени в основном все лекарственные препараты, они метаболизируются. Потому что есть система цитохромов. И вот а, непосредственно посмотрев, как эти цитохромы по изоформу, можно совершенно четко сказать, что тебе, может быть, будет достаточно. Не 0,5 грамм, как тебе назначают, а тебе 0,25. А вот тебе по твоим цитохрому 0,5 вообще, как э, дроби на слону. Тебе, потому что надо 0,75, а может и 1 грамм. Вот это и есть персонализированная медицина. Вот, ну я могу дальше продолжить а, давайте я на минуточку вас остановлю mm -hmm. это становится очень увлекательным потому что тем более когда мы с вами заговорили о бокале пива я понял что меня вовлекают в научные эксперименты это всегда вдохновляет mm -hmm. я, я всегда расположен mm -hmm. к. к, То, к был... вы бы крем исследования по пиву прошли да я, я вообще предрасположен к научным исследованиям ко всем таким mm -hmm. вот экспериментам но это, я думаю, мы оставим на послеэфирное время. А, а вот то, что касается вашего рассказа об этих бедных эфиопских евреях, о пониженном содержании, там чего-то, которое может привести к летальному исходу в результате попадания определенных бактерий и так далее. Клиники Казанского федерального университета. Используются ли секвенаторы, которые используются в вашем институте для постановки диагнозов? Можем ли мы сказать, что вот уровень диагностики здесь, в КФУ, в клинических условиях, там на настолько то процентов или на порядок, или на порядке, лучше, вариант дороже, вариант доступней. Вот как, с этим, как вы можете охарактеризовать эту ситуацию? Вы знаете, в рамках обязательного медицинского страхования и даже высокотехнологичной медицинской помощи почему-то не предусмотрен ни один анализ, который должен делаться на э, вот, тех секвенаторах, которые у нас стоят. Единственное, который, да, единственная вещь, которая есть, это трансплантация костного мозга. В вот трансплантации костного мозга там должен быть подбор доноров. И это подбор доноров по... HLA-генотипированию. И вот этим мы сейчас вместе с Росфондом занимаемся. Потому что без этого никуда не деться. Мы все разные. Ну, это понятно. Mm -hmm. Хорошо, ну, Андрей Павлович, забудь, забудь, забудьте про Извините, было... я договорюсь. Не, не, не, не. Вот, давайте все-таки проси... проси... да. да, а, все оборудование, которое у нас есть, мы можем использовать. До этого центр вот на Волково и создается. Понимаете, да? То, что не входит в стандарты и оплачивается за счет ОМС или ВМП, вот уровень вещей связанных с персональными исследованиями, да, с использованием всего набора, возможностей. До этого и создается вот этот центр на ВОК. Отлично, прекрасная закольцовка сюжета, но я спрашивал, как потенциальный э, пациент, да? или и, пациент или идет реальный... на Волково и смотрит по структуре стоимости его лечения, что входит Бюджет. А что не входит в бюджет? То, что не входит, он доплатит сам, либо через система добровольного медицинского страхования. Понятно. То, что ему выдают, это рекомендации для лечения или это просто для его развития? Нет, зачем? Нет. В этой ситуации совершенно четко будет указан, так сказать, например, генотип или какие-то возможные... То есть то, что касается лекарственных препаратов по фармакогеномике, подбор, дозировки. Угу. Второй момент, который всем... Извините, я... пожалуйста. Вот... Нет, не, не извините, Подождите, стойте, подбор, я вам он сейчас он расскажу тогда, скажете. потому да. что вы перебиваете меня, я тоже вас перебью. Значит, И вот все знают про Анджелину Джоли. Все знают. Вот, а. ну, вот про, это стандартный пример, который я уже давно рассказываю, и что это сделали мы в Казанском федеральном университете. Вот uh, у Анджелины Джоли мама умерла от рака молочной железы родственницы тоже болели, поэтому она пошла и прошла нормальный диагноз. Есть два гена, BRCA1 и BRCA2. Если в них происходит мутация, то, соответственно, развитие рака молочной железы и рака яичника шанс увеличивается, там в одном случае 75%, может быть, в другом 50%. У нее были мутирующие гены, поэтому она пошла на нормальную, так сказать, билатеральную мастектомию с последующей пластикой. На основе вот того, что есть, выпущен диагностика. Эта мы с успехом распространяется в России, во всех клиниках. Говорит, мы вам сделаем анализ на Берсей-1, Берсей-2. Классно же? Продается? Ну, классно Нет, но вот здесь ситуация другая. Здесь ситуация другая, все вроде бы хорошо. Но оказалось, мы провели исследование, мы брали выборку татарочек. Да, С да, диагностированным да. раком молочной железы. Третьей, четвертой а вот стадии. Че Мы смотрим эти диагностикумы. Не показывает. А почему? Да потому что буковка другая. Добавлена буковка в конце этого гена. Соответственно, вот в этой ситуации научные исследования непосредственно транслируется и сейчас для диагностики рака молочной железы мы говорим, для точной диагностики мы можем использовать именно вот это наше открытие, или по сути дела разработку, которая спасет кучу жизни. Понятно, Андрей Павлович. Я на самом деле ведь немножко о другом спрашивал. Спасибо вам огромное за детальную, выверенную с научной точки зрения пояснение. Я-то ведь спрашивал, повторю, как потенциальный пациент или как реальный пациент. Готова ли клиника Казанского федерального университета предоставить обращающимся в эту клинику людям диагностику на порядок лучшую, чем в других лечебных учреждениях? И означают ли заключения, которые мне, обратившемуся в научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины, за заключением по поводу моего генотипа, типа моего там костного мозга, если иметь говорить о донорах костного мозга. Означает ли это заключение руководство к действию для лечащего врача? Да. Вот два. Да. Два ну, компонента. Во-первых, единственное, так сказать, не все может быть бесплатно в рамках ОМС. Во-вторых, рядом с вами сидит Георгий Валентинович, так а сказать, вот, и вот, вот он, он, он точно да? так же в этой клинике, сказать, когда будут проведены более глубокие анализы. То есть, и он же... Он же даст заключение, и он будет за него отвечать, потому что профессор, который четко, совершенно, как бы в умонологии разбирается и в других вещах. Все, да. и врач скажет, да, я этим заключением могу руководствоваться. Я доктору Черепневу верю, он скажет, и все, да. Все, на вере, все понятно. Только, только нужно так, чтобы э, этими данными руководствовался прежде всего и сам пациент. Он может использовать нашу клинику, может с этими данными Это и в зарубежных клиниках. Это не очень понятно, потому что мы все время, над нами давляет вот это патерналистское взаимоотношение, отношение, что кто-то чего-то должен. Прежде всего, здоровье человека находится в руках его. Угу. Каким Спасибо образом его. он будет да, да, да, это использовать, это зависит от него. Поэтому э, мы специально вывели территориально из клиники, которая находится на Вишневской и на Шмидте, и расположили все это на Волково, чтобы у людей было четкое понимание, что входит в структуру ОМС, то есть за что бюджет по сути платит. ОМС это тоже по сути бюджетные вещи. Ну, да? Либо он должен нести ответственность сам. То же самое по платным палатам и по другим э, услугам. Мы сейчас на втором этаже на Вишневского полностью переводим платное отделение. То есть мы создаем отдельный вход под платное лечение. Для и того, чтобы и у России правоохранительных России. органов, и у других не было. Это будут разные входы, разные потоки. Разная логистика. Чтобы он знал, что если он обращается сюда, то он несет ответственность. Это более того, не только для граждан Российской Федерации, но и для наших зарубежных партнеров, как мы говорим. Так все-таки у нас диагностика-то лучше или как? А, вот знаете как, в татарском, слов... я все в татарском не отстану, языке есть очень хорошее что... слово махтанщик. Да? Вот, вот я не махтанщик, но я могу сказать, что то, что мы сейчас натворили и сделали в Казанском федеральном университете в рамках диагностики, в рамках медицинской, биомедицинской науки, мы, это, мы, мы лучшие и мы можем делать практически все. Вот, именно этого ответа я и ждал, да. чтобы закончить, закончить. Так все просто, уважаемые телезрители. Теперь-то вы понимаете, что это была реальная дискуссия, что мы кое в чем друг с другом не соглашались, во всяком случае участники не соглашались с ведущим, с его постановкой вопросов. вы меня за это извините, и вы тоже, уважаемые эксперты, извините, если вдруг я что-то сказал не так. Но главное, что мы заканчиваем на оптимистической ноте. Пять лет для вывода на рынок новых препаратов, которые были удостоены золотых медалей в Женеве, это совсем небольшой срок. Если так подумать, да, пятилетку за три года, как учит нас опыт Советского Союза. А, наши диагностические возможности, я имею в виду диагностические возможности и возможности оборудования, которым располагает медицинская клиника Казанского федерального университета и Институт фундаментальной медицины и биологии, превосходит все, что мы можем себе вообразить на просторах Российской Федерации. И вот на этой ноте, позвольте мне закончить, если вы еще раз поаплодируете нашим экспертам, я думаю, и им будет приятно, и вам тоже. А, До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч в дискуссионном клубе телевидения Казанского федерального университета. Спасибо. Спасибо.